А для того чтобы стать нашим партнером конечно вы должны пройти регистрацию а регистрация ребята у нас довольно таки простая после регистрации вы авторизируетесь и оказываетесь у себя в кабинете а, как вы видите мы находимся с вами на главной странице нашего сайта любой человек открывший Нашу ссылку всегда может ознакомиться с нашей компанией. Он может посмотреть а, маркетинг наших двух основных площадок. Это а, маркетинг «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Почитать наши отзывы, посмотреть наши документы о легализации, а, проверить эти документы, познакомиться с нашей администрацией. И посмотреть нашу дорожную карту. На сегодняшний день у нас 5 маркетинг-планов. 23 сентября будет старт новой площадки, которая позволит нашим партнерам а, а, зарабатывать даже на пассиве. Которая будет несколько источников. С одной площадки будет несколько источников дохода. А Наши... Идеал М-Мини площадка стартовала вместе с, нашим, а, с нашей компанией 23 сентября 2021 года. А Старт площадки Микромании был 31 октября 2021 года. А, фабрика клонов стартовала 6 февраля 2022 года. Идеал М-Макси стартовала у нас площадка 3 апреля. И площадка Фасттрек трек стартовала 1 июня 2022 года. Ну и, как я уже старо сказала, что для нас наша администрация приготовила очень шикарный подарок. Вы всегда можете добавиться к нашей администрации. У нас есть личные контакты с Еленой Евсеенко. Вы можете ей и позвонить и на Telegram, и написать, и в ВКонтакте, и на Скайп. У нас есть официальный группы это и в телеграме и вконтакте и в скайпе а, конечно есть пользовательское соглашение которое оферта которое я всем нашим партнерам а прежде чем зарегистрироваться ознакомиться нужно с пользовательским соглашением чтобы не было претензий у вас никаких ни к администрации ни к нашей ни к своему вернее спонсору ну и как только вы прошли регистрацию, а вы должны что сделать? Да, конечно, вы должны сделать авторизацию а после того, как вы оказываетесь в своем кабинете. И первый, самый первый шаг... Это, конечно, уроки по кабинету. Шикарные ролики, шикарно все о, о, грамотно донесено, и все показано, и все рассказано. Как правильно заполнить профиль? А, некоторые партнеры у нас, сколько просит Елена, сколько прошу я, а ребята, пожалуйста, поставьте свои аватары. Нет, все равно сбрасывают чаты, а скрины с собачками, с, с клумбами. Ребята, мы пришли, и вы пришли в серьезную компанию, которая международная компания. У нас работают люди с других стран. И как-то неудобно, что мы все-таки русскоязычные люди не понимаем о том, что нужно установить не собачку, не кошечку, а нужно установить свой аватар. Работать с человеком, который ты видишь своего партнера, кто это такой. Это очень важно. Следующий ролик – это, конечно, пополнение, вывод и перевод между партнерами внутренней. Как правильно нужно это делать? У нас есть, у нас в компании на каждой площадке есть такая функция «Поисковик», где вы через эту функцию можете просмотреть всю полностью свою структуру на любой площадке. Вы увидите, где какой ваш партнер стоит, на каком столе и сколько у него уже есть партнеров, какие столы у него заняты, какие у него закрытые. Поэтому будьте добры, пожалуйста, изучите этот, а, эту функцию. И, конечно, управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый. И на некоторых площадках у нас есть двойные брони. Есть основная бронь, это первая бронь. И, конечно, запасная, вторая бронь. Вы ушли. Например, пошли в кино, пошли в ресторан, или пошли в кафе, или просто пошли на танцы, или просто пошли погулять. Выставили брони, и вы уже делаете свои дела спокойно. Вы уже знаете, что ни один партнер ваш, который будет регистрироваться и активироваться без вас, не пролетит мимо вас, как фанера над Парижем. Поэтому и сделаны нам двойные брони. Ну и, конечно, начнем с того, что а, нужно заполнить профиль помимо того, что установить нужно аватар, обязательно загружаете в свою фотографию с компьютера или же с телефона. Как только код приходит сюда от фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Здесь есть смена пароля. Если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете заменить. Ну и для чего заполняется профиль? Профиль заполняется для того, чтобы вас, ваш спонсор видел как своего партнера, чтобы он имел связь с вами, как с партнером. И точно так ваши партнеры должны иметь связь с вами, как со спонсором. Я своему спонсору могу позвонить и на скайп, и на телефон. Я могу позвонить и в, в Telegram. Я могу а, позвонить и написать в И, конечно, на почту. Поэтому очень важная эта функция заполнить профиль. Следующее это, конечно, кошельки. Не одно ни одна ячейка из четырех не должна быть свободна. Если вы не будете работать с какими-то платежными системами, написали три нуля и нажали, нажали кнопочку «Сохранить». Но прописываем своим... Работаем мы со всеми российскими банками, которые есть в Российской Федерации. Поэтому и пополнение, и вывод. Все можно делать через карточку. Прописываете свою карточку Пишите имя на русском языке, на чье имя сделана карточка, телефон, привязанный к которой карточки, и название банка на русском языке. Ваш профиль заполнен. И теперь вам остается, что делать, пополнить кабинет и, конечно, выбрать площадку вместе со своим спонсором. На какой площадке вы будете работать. Ну и какие есть у нас площадки. У нас площадки... Это идеал Мини, который я уже говорила. Мы стартовали с этой площадкой. Здесь за вход полторы тысячи и одно ваше бизнес-место зарабатывает за один круг 244 тысячи. Идеал ММАКСИ. Здесь ход 15 тысяч, и вы зарабатываете, одно ваше бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч за один круг. И с «Идеал М-Мини» есть выход на эту площадку «Идеал М-Макси». Есть закольцовка «Фабрика клонов». Там есть две площадочки, которые э, вход есть 1000 рублей. С тысячи рублей вы за одно ваше бизнес-место, за один круг, зарабатываете три тысячи, а с 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. Микромани – это наша социальная площадочка, где можно с 500 рублей заработать за один круг э, 5000 и выйти на площадку «Идеал М-Мини». А с «Идеал М-Макси», ребята, есть выход на фабрику клонов. Вот такие вот у нас закольцовки. И, конечно, есть такая «Фасттрек», это беговая дорожка «Бег по кругу», где всего лишь один стол, вход на 750 рублей есть и на 7,5. А за один круг вы делаете полторы тысячи, а на половиной тысячи, где вход там 15 тысяч. Выбираете вы сами, на какую сумму будете заходить, сколько вам нужно денег заработать. Эта площадка сделана как бы в помощь. В том, что Вы здесь приглашаете три партнера и зарабатываете например полторы тысячи семьсот пятьдесят. Вы можете активировать площадку мини. Здесь можно, ребята, очень хорошую стратегию сделать для того, чтобы отобрать даже активных партнеров, которые пойдут с вами на Идеал М-Мини и на Идеал М-Макси. Это а, очень хорошая а, площадка именно для старта. Очень хорошая, ну и для заработка. И в разделе «Партнеры» находится а, а, ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры ваши до третьего уровня в глубину. И на каждой площадке у нас есть кнопочки, где... Это в начало структуру и переход на каждую площадку. Вы не сможете перейти, не нажав эту кнопку, перейти на другую площадку. А, поэтому будьте внимательны. На каждой площадке у нас есть маркетинг слайда. Вы всегда можете у себя в кабинете посмотреть маркетинг слайдов на любой площадке. Ну и по кабинету я думаю, что это все. Давайте переходим на слайды и разберем именно по слайдам и останавливаем и переходим на слайды что же такое идеал м наша компания это конечно гарантированные выплаты вы сегодня заработали сегодня поставили на вывод и сегодня же получили свои деньги себе на карточку или на платежную систему а, у нас никогда нет задержки в выплатах. У нас выплаты в неограниченном количестве. Вы, нет ограничений для выплат. У, как в других проектах, а, где есть, вы, например, заработали сегодня 500 тысяч или 50 тысяч, но вывести вы сегодня можете только 25. У нас, пожалуйста, хоть миллион вы заработали сегодня, ваш миллион вы ставите на вывод и выводите. Нет никаких ограничений Вывод у нас и в праздничные дни, и в выходные дни, и по несколько раз за день. Конечно, маркетинговые планы. Планы у нас на сегодняшний день, как я уже говорила, это 5 маркетинг-планов, уникальных маркетинг-планов, которых нет аналогов в интернете, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Наши самые основные, самое главное преимущество нашей компании – это то, что мы официально зарегистрированы. Мы имеем свой регистрационный номер. У нас нет нигде ни на одной площадке абонентской платы. Нет никаких отчислений на развитие компании, на администрацию, как в других проектах. У нас деньги распределяются четко по маркетингу, от партнера идут к партнеру. Все до копейки. Вход открыт у нас на любой, любой площадке, на любой стол. У нас нет привязки ни на одной площадке к первому столу, как в других проектах. Где вы не можете купить, например, третий или второй стол без первого. У нас, пожалуйста, вы можете старт своего бизнеса делать хоть со стола выплат. Пожалуйста. Это все желание ваше. И, конечно, у нас на некоторых площадках работает трехуровневая партнерская программа, которая позволяет увеличивать доход в много раз доходы наших партнеров. Работаем мы с такими платежными системами, как Perfect Money, Payer кошелек, подключена касса Прей. У нас есть внутренний перевод, который облегчает работу команд. И, конечно, с карты, картами, всеми картами всех российских банков. За площадки я вам уже говорила, когда какая площадка стартовала. Ну и у нас в разработке, а, уж, вернее, уже готовая площадка, уже протестирована, уже все готово. А 9 числа в 19.00 наша администрация, наша Лена, объявит предстарт этой новой площадки. Я огром... Очень прошу вас, ребята, огромное просьба к вам. Вы уже все знаете, и в кабинете уже есть слайд, и все. Но, пожалуйста, не надо без официальной, э, официального объявления предстарта площадки пиарить. Уже и приглашать, я имею в виду, делать посты на своих страничках. Ребята, это категорически запрещено. У нас нет еще не объявлен официально предстарт. Вы можете просто в разговоре, в личном общении просто дать ссылку, дать слайд, рассказать. Но на страничках, пожалуйста, не делайте это. Ну и... Самое главное, конечно, это наш маркетинг. То, что у нас уникальные площадки для заработка денег. Ну и начнем мы, конечно, а с моей любимой площадки это площадка Ideal M Mini. Мы с ней стартовали. Вход на нее составляет 15 тысяч, можно входить на первых два стола, можно на три, можно делать старт со второго стола, можно с третьего, можно и с шестого. А здесь выбирает партнер, как ему удобно. Он сам разговаривает со своим спонсором и решает, если он пришел в команду и команда уже работает по выработанной стратегии, то ему ничего не остается сделать, как принять. Это, эту стратегию и работать именно по стратегии команды. А если вы пришли одни и будете строить, делать наработку своей команды, то вы тоже должны выработать свою стратегию и приглашать именно по этой стратегии. Итак, мы начнем с того, что мы активируем Первый стол за полторы тысячи. И как только приходит к вам первый партнер, вы пригласили первого партнера, эти деньги полторы тысячи идут в накопление. А вот второй партнер уже когда приходит, вы возвращаете свои полторы тысячи на баланс для вывода. Пожалуйста, вы уже вернули свои потраченные деньги. А вот третий партнер вам дает переход за три тысячи, во второй стол. Полторы и полторы это три тысячи. Нет никуда не делись ни одной копейки. Все четко идут по маркетингу. Правильно? Правильно. И как только первый партнер приглашает себе три партнера, у него закрывается этот первый стол и он приходит, становится на это место. И эти три тысячи идут на накопление. Второй партнер пригласил три партнера и приходит, становится на это место. Если а, о, не успел ваш второй партнер пригласить, помогите ему, выставите своего партнера а, э, бронь, и можно поставить, потому что здесь есть реферальная привязка, и куда бы вы ни поставили своего партнера по броне, то реферальная привязка и все реферальные вознаграждения, которые вам положено по маркетингу, вы будете получать. Поэтому здесь очень выгодно на этой площадке помогать и первой линии, и второй, и третьей. И как только стал к вам сюда второй партнер, вы получаете 1000 рублей, по 1000 получает ваши два спонсора. Здесь уже со второго стола начинает уже работать, Наша реферальная программа. И как только сработала вторая линия, это эти три партнера. Каждый пригласил по три партнера. Вы получили, получили 3000. Третья, три тысячи. Третья, вернее, эти три партнера пригласили и вас 3, один, три, девять. Правильно? Правильно. Эти три партнера приглашают по три партнера. Это уже будет ваша третья линия, и вы получаете 9000. того только вы с этого стола заработали 13000. А вот третий партнер, когда закрывает свой третий, первый стол и приходит, становится к вам на второй, эти деньги прибавляются к первому партнеру, и за 6000 у вас автоматом активируется третий стол. И первый партнер закрыл свой второй стол, эти деньги идут, 6 тысяч накопления. А вот второй, когда приходит, то плон за 6, за 3, вернее за 3 тысячи, он летит по вашей броне туда, куда вы выставите. То ли вы поможете партнеру первой, то ли второй, то ли третьей линии а, закрыться. И Получаете по тысячу, тысячу, вы получаете по тысячу два ваших спонсора. А сработала ваша вторая линия, вы получили три тысячи. Сработала третья линия, вы получили девять тысяч. Итого тоже также тринадцать тысяч. Третий партнер вам дает переход за двенадцать тысяч четвертый стол. Закрыл свой первый э, партнер свой третий стол, у вас эти деньги 12 в накопление. Второй, когда закрывает свой третий стол и приходит к вам, становится на это место, вы получаете 7 тысяч, по половиной получает ваши два спонсора, а ребята здесь тоже будете вы получать эти спонсорские вознаграждения. Они не входят в, э, сюда, в, именно... Вот эти деньги заработанные, их просто невозможно сосчитать. Они будут вам сыпаться и сыпаться и сыпаться. Сработала ваша вторая линия, вы получили 7500. Сработала третья линия, вы получили 22500 рублей. И третий партнер вам дал переход за тысячи в пятый стол. На четвертом столе вы заработали 37000 тысяч. Круто? Да, очень круто. Первый партнер приходит вам на пятый стол. Эти идут 24 в накопление. Второй партнер у вас склон летит за 6 тысяч именно по вашей броне в третий стол. Вы получаете 10 тысяч. Ваши два спонсора получают по 3 тысячи. Сработала ваша вторая линия, вы 9 получили. Сработала третья, вы получили 27. Итого у вас... В накопление еще с этого партнера ушло 2000 так как 24 и 24 – это 48. И эти 2 прибавляются, и у вас автоматом активируется за 50 тысяч э, зарплатный ваш стол. Это полностью деньги ваша зарплата. Третий партнер вам, конечно, пришел и дал переход сюда, в, на этот стол. Как только первый партнер становится на это место, у вас 35 на баланс для вывода, а за 15 у вас активируется идеал М-Макси. Второй и третий партнер вам дают по 50 тысяч, ребята, на баланс для вывода. Итого за один круг одно только ваше бизнес-место заработало 244.000. Это без ваших спонсорских вознаграждений. Вот здесь на этом столе у вас только 135 ваших а, реферальные вознаграждения. А именно спонсорские вознаграждения. Реферальные и спонсорские это совершенно две разные вещи. Некоторые путают. Ребята, это совершенно две разные вещи. Итак, вы всего заработали 244 тысячи. Ну, хорошо же, хороший же, крутой заработок. Да, мне очень нравится и, не знаю, всем нравится, и моим партнерам тоже нравится. Следующая площадка, это тоже наша очень любимая площадка, это Идеал М-Макси. Вы вышли с площадки с Идеал Mini за 15 тысяч, вы вылетели с первого партнера, а с шестого стола, или же вы купили за свои деньги, за 15 тысяч и начинаете развивать свой бизнес. И как только приходит к вам первый партнер, эти 15 тысяч идут в накопление. Второй партнер вы ставите на вывод 5 тысяч, а за 10 тысяч у вас фабрика клонов активируется. Площадка, где вы тоже будете получать а, доход. Все ваши клоны, все ваши партнеры, клоны ваших партнеров, все будут с этого места выходить сюда, на фабрику клонов. И у вас будет доход. Доход первый – это по маркетингу, спон, второй – это спонсорский, третий – это э, реферальное вознаграждение, и четвертый – это фабрика клонов. И третий партнер вам дает переход, да, куда? Да, за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер приходит, у вас накопление. Второй партнер приходит, это 10 тысяч вы получаете. И по 10 получает ваши два спонсора. Вы тоже будете эти вознаграждения получать от своих партнеров. Сработала вторая линия 30, сработала третья 90. Третий партнер вам дал переход за третий стол за 60 тысяч. Итого вы только... У вас, простите, у вас всего 9 партнеров, а вы уже заработали 135 тысяч. Вот так. Круто, да? Очень круто. А первый партнер закрыл свой второй стол и приходит к вам на это. У вас 60 тысяч идут накопления. А второй партнер дает вам клона за 30 тысяч по вашей броне летит на второй стол. Вы получаете 10, 10 тысяч, получает по 10 тысяч получает ваши два спонсора. Сработала вторая линия, вы 30 получили. Сработала третья, вы 90 получили. Итого 130 тоже с этого же стола. 3, 9, 27, правильно, да? Правильно, 27. 27 партнеров, а у вас на балансе... 130 и 130, 265. Круто. Вы перешли в четвертый стол за 120 тысяч. Первый партнер закрывает свой третий стол и приходит к вам на это место. Второй партнер пришел, вам сразу 70 на вывод, по 25 получает ваши два спонсора. Сработала вторая линия, 75 тысяч. Сработала третья, вы 225. Третий партнер вам дал переход за 245 стол вы только с четвертого заработали 370 тысяч. Слов нет, ребята, очень круто. Первый в накоплении 240. Второй, когда приходит, ваш клон летит за 60 тысяч третий стол по вашей броне. Вы получаете 100 тысяч, по 30 получают ваши два спонсора. Вторая линия сработала в 90, третья сработала в 270 тысяч. Третий партнер вам дает переход за 500 тысяч в шестой стол. Здесь первый 500 на баланс, второй 500 на баланс, третий 500 на баланс. Итого, ваше одно бизнес-место заработало 2 миллиона 590. 000. Круто, круто. Ребят, за такую сумму можно и квартиру купить. Шикарный заработок. А следующий это гастрек. Это наша площадочка, где а, всего лишь один рабочий стол. И вы будете крутиться только на одном столе. А, первый стол это вход 750 рублей, а второй стол это на 7,5. Выбираете на каком столе будете работать. Это уже вы сами лично. Маркетинг здесь линейно шахматный маркетинг. Здесь у нас больше нет никаких столов. Он один всего. И вы будете крутиться до бесконечности на этом столе. Первый партнер приходит, 850 получили на баланс. Второй партнер это идет реинвест за спонсором. Ваши э, партнеры все будут прилетать к вам, становиться на ваш стол. Третий партнер это 750. А полторы тысячи у вас на балансе. Ну вот здесь вот, ребята, можно же за полторы тысячи Идеал М-Мини активировать. И с этой площадки всех своих партнеров выводить. Именно с первой выплаты. стали к вам три партнера, полторы получили. Активируйте эту площадку Идеал М-Мини. А остальные уже будете, опять три партнера пригласили, это четвертый и пятый. С пятого идет реинвест этого же стола, а шестой партнер вам опять дает 750. А следующие полторы тысячи ставьте на вывод. Вот. Вот вам и стратегия. Здесь то же самое. Здесь первый партнер приходит 7,5 на баланс для вывода. Второй Ваш реинвест идет за спонсором. Вы становитесь спонсором. А ваши партнеры будут к вам прилетать и становиться. Если у вас это место уже занято, а это свободно, ваш партнер прилетит со своим реинвестом и даст вам сюда. Это будет, например, реинвест партнера. И что? И вы получите 750 500 рублей на баланс для вывода. Этот партнер первый дал вам Семь с половиной и реинвест вашего партнера дал. Реинвест. Итого 15 тысяч у вас на балансе. <свят> Прошу прощения, из этих 15 не вставьте на вывод, а эти 15 активируйте площадку идеал М-макси. И с этой площадки своих всех партнеров прошли один круг активировали. Со второго, с третьего и со следующих кругов Вставьте на вывод. А первую, и точно так все партнеры будут идти туда к вам. И у вас получится то, что вы будете получать и на этих площадках доход. Вы только что видели какой шикарный там доход. Вот. Эта площадочка шикарная для старта, для, именно для стратегии. Выбирайте сами. Следующая это площадка Микромани. Это наша социальная площадочка, где можно с 500 рублей, которые первый стол стоит 500 рублей, второй стоит 1000, третий стол а, стоит 2000. Первый стол что дает? Это дают два партнера, дают, которые по 500 рублей просто переход в следующий стол. Первый партнер пригласил себе два партнера, приходит, становится на это место. У вас накопление. Второй то же самое. Под, под тех партнеров, которые идут следующие, оба ставьте под первого, ставьте под второго. А третий партнер приходит к вам, эти деньги идут накопление. А со второго вы получили от 1000 рублей на баланс для вывода. 500 потратили за тысячу уже получили и как только сюда приходит первый партнер идет реинвест этого стола за 500 рублей и за полторы тысячи если вы уже активировали идеал мини то ваш клон полетит по вашей броне э, и станет то ли станет на выплатное место вы получите выплату то ли вы э, закроет вас и вы перейдете в следующий стол но за э, ваш клон полетит сюда на этот э, идеал М-мини. И все ваши партнеры, которые будут работать на этой площадке и точно так же будут за вами э, идти шаг за шагом. А если, увы, не активированы, то у вас автоматом активируется эта площадка. Круто, да? Очень круто, шикарно. Второй и третий партнер вам дают по 2000 на баланс для вывода. Итого с 500 рублей вы здесь э, убили что? Да вы убили э, двух зайцев. Первый заяц это то, что вы с 500 рублей получили 5000 а второй заяц это то, что вы э, выскочили на шикарную площадку за полторы тысячи. Круто, да? Очень круто. Следующая площадка. Всеми многоуважаемая площадка и фабрика клонов. Итак, ребята, перед вами три, два стола рабочих, а третий стол это полностью зарплата. Как вы видите, это семиместная матрица. Во всех семиместных матрицах, что да, то, что вы, э, все плечи идут куда? Идут вышестоящему спонсору. А за эти плечи идет борьба не на жизнь, а на смерть. А поэтому я и улыбаюсь. Не обращайте внимания. Значит, брони здесь двойные. С этого места идет реинвест. Вы выставляете бронь сюда первую поставили, сюда вторую. Первую. Сюда приходит Первый партнер пришел, он стал под вашей основной брони А второй партнер, как только приходит сюда, под, становится под а, этого партнера, реинвест этого стола идет именно по вашей броне. И вы закрываете своим клоном, закрываете клоном своим, а, именно свои, это плечо. А вот третий Идет в накопление. С четвертого вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А пятый дает переход за 2000. Ну, итак, ребята, первый, второй, третий это два в накопление идут. С Третьего вы получаете 2000. С четвертого вы получаете, идет в накопление и за 6 тысяч активируется третий стол. Это полностью ваша зарплата. Я же говорила, что плечи все идут выше стоящему, а в нижний ряд это полностью ваша зарплата. Ну и конечно, с каждого этого места ваши реинвесты летят с первого стола на первый стол. Инвест первого стола. Вы можете выставлять под своих партнеров, там уже сами договариваетесь со своей командой, или же вы закрываете своего клона. И с каждого места вы получаете по 5000 тысяч. Итого, ваше одно бизнес-место заработало сколько? 5 клонов и 23 тысячи. И 5 клонов заработало. А на 10 тысяч то же самое. В первый это идет реинвест сюда по вашей броне. Второй, третий, четвертый и пятый. Ну это четвертый и пятый. Вы с четвертого получили 10 тысяч на баланс для вывода. И перешли с пятого сюда во второй стол. Первый, второй, третий вы получили. С третьего 20 тысяч. Четвертый вам дают эти. Первый, второй и четвертый переход за 60 тысяч. И вся весь нижний ряд, как только приходят эти партнеры сюда становятся, в нижний ряд все получаете по 50 тысяч. И плюс. Каждого партнера летят клоны в первый стол и закрываете. То ли вы закрываете, помогаете своим партнерам, то ли закрываете вы этого клона своего. Это уже вы выбираете сами. Ну, у меня некоторые спрашивают, сколько нужно человек, чтобы пройти один круг а, на этой площадке. Ребят, ну, считайте, вы же сами самые грамотные. Здесь сколько? Семиместную матрицу это здесь 6. И а, чтобы полностью закрыть, сделать один круг, здесь нужно 126 человек. 126 человек. Сюда поставить, сюда поставить, сюда поставить, сюда и сюда поставить. Точно так. Чтобы сделать один круг, закрыть один, а, заработать одно бизнес-место, 126 человек. А уже сами решайте. Ну и вот такой вот наш идеал М очень, как сказать, денежный, денежный, денежный, денежный. Наша компания приглашает сотрудничеству всех, кого, кто нуждается в деньгах, кто хочет зарабатывать, ребята, приходите, зарабатывайте. Это работать в официальной компании и плюс иметь с одной площадки несколько источников дохода, это очень круто. Нет ни в одной компании, нет ни в одном проекте. Всем добро пожаловать к нам. Ну и не забывайте, что 9 числа в 19.00 у нас будет вебинар по предстарту. Приглашаем всех, пожалуйста, приходите все, услышите новости из первых уст. С вами была Ольга Арзуманян и компания Идеальный маркетинг.